И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Олег Аллаф на связи, мы сейчас вправим шею, человека застудил очень сильно, но он уже поворачивает, даже после многих приемов стало легче, да, боя где еще это не осталось, остаточная боль, мы расслабляем, жена привела мужа на экзекуцию, но это лечебная процедура, они идут через боль, в некоторых случаях по по ровно поставили, и теперь представь, что ты находишься на курорте, лежишь на пляже, белый песочек. Сверху не облачко, небо чистое, чистое, только одна динука человек, где-то не летает, а сверху солнечные лучи нас собирают. Так, приходи в себя. Что почувствовал? на даже облегчение, да? Везде, вот в шейном отделе, в грудном отделе, да. Ну все достаточно, вы можете сказать. Видео выключайте в следующем видеоролике еще будет.